Кидаю гранату! Мы выиграли раунд. Вражеский отряд разбит. Граната! Мы уничтожили отряд. Давай-давай Осторожно, граната Мы выиграли раунд Хуя. Вражеский отряд разбит ага. Граната пошла Мы уничтожили отряд врага Победа за нами Ата! Осторожно, граната Разбит. Мы проиграли.